Последняя статистика, которую я смотрела, свидетельствует о том, что россияне опять стали чаще посе посещать фастфуд. Безусловно, это первая точка приложения болезней. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом ролике вы узнаете, что может вызывать гастрит и, как говорят по-другому, рецепт этого заболевания. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца. Чтобы получить памятку о том, как защитить себя от гастрита. Если следовать Киотскому протоколу от 2014 года, где эта проблема обсуждалась достаточно широко, то хроническим гастритом называется не одно заболевание, а группа заболеваний. Эта группа определяется тем, какие изменения находят врач в клетках стенки желудка. То есть это не диагноз, когда Пациент приходит к доктору и говорит, вот у меня болит, и доктор тут же пишет ему хронический гастрит. То есть так тоже можно, но это неправильно. А если действовать по всем да, нынешним правилам в рамках доказательной медицины, то я должна своего пациента с определенными жалобами направить на определенные исследования. И при эндоскопии еще написать доктору-эндоскописту, чтобы он взял для меня несколько кусочков гистологии. И вот в этих гистологических исследованиях отражается клеточный тип гастрита, степень его выраженности, стадия заболевания. Да, в зависимости от этого я и решаю какое лечение назначать, нужно ли лечение, или вполне можно порекомендовать человеку определенные пищевые правила, да, как по ритму питания, так и по его составу, и не нужно никаких таблеток. Значит, на самом деле, вот в эту большую группу гастрит мы просто вот как, да, там население обыватели включаем не только понятие воспалительных изменений в желудке, но еще и просто боли в желудке, которые могут быть абсолютно с воспалением не связанные воспаление этого может, может и не быть потому что на сегодняшний момент есть целая группа больш, большая группа заболеваний под названием функциональные расстройства пищеварения да? и есть понятие функциональная диспепсия это когда мы, не находим гастрита, да? но у человека, тем не менее, болит желудок. Это связано с нарушением корреляции между центральной нервной системой и нервными окончаниями слизистой желудка и мышечной тканью желудка, вообще с желудком, да? например, потому что есть функциональные расстройства и кишечника. И это, в первую очередь, связано с психосоматическими проблемами. Безусловно, как бы стрессовый фактор э, важен. Очень важно то, как мы стали питаться при нынешней нагрузке, при том количестве работы, при той напряженной жизни, в да, которой мы живем. Далеко не каждый успевает поесть 4 раза в день, а лучше питаться дробно. Да? Далеко не каждый берет с собой еду из дома. И вообще вот последняя статистика, которую я смотрела, свидетельствует о том, что россияне опять стали чаще посе посещать фастфуд. Безусловно, это не вызывает восхищения у меня как у гастроэнтеролога. Это совершенно не то, что я бы рекомендовала своим пациентам, близким, да? это неправильный тип питания. Опять же... Люди, которые живут в условиях нынешней реальности, нервничают много, да, много ответственности, много нагрузки, много таких вещей, от которых зависит твоя жизнь, да, и поэтому они влияют на весь макроорганизм, в том числе и да, с точкой приложения в желудке. На мой взгляд, у каждого человека существует своя если можно так сказать, точка приложения, первая точка приложения болезней, да, вот как иерархия органов. Мой сын в детстве, там, условно, часто простужался, а у моей дочери чаще болели глаза, например, да. и вот так по жизни ты замечаешь, что у одного вот это как бы узкое место, у другого вот это. Что касается узкого места в виде пищеварительного тракта то появлению его способствует и то, что мы ходим в сад, в школу, в институт. И если в саду и в школе есть некий контроль за питанием, пусть там это не мамино питание, но тем не менее его вовремя приносят, и ребенок не ходит голодным и не нервничает натощак, то в институте просто большинство из нас идут в разнос, потому что не до того, да, потому что надо успевать учиться, ну, это все вы знаете. Так что факторов для появления условно да, на бытовом уровне называемой болезни гастрита много. Но если вы хотите реально оценить состояние своего да, желудка, то тогда нужно, безусловно, делать дополнительное обследование и решать для себя э принимать таблетки, не принимать таблетки, вообще советоваться с доктором, что и как делать. Да. Значит, э для того, чтобы... Минимизировать такого рода вещи существуют правила, простые правила да, на самом деле, которые очень трудно соблюдать, потому что они требуют регулярного питания. И я знаю, в общем, за свою многолетнюю практику, что если пациент ставит перед собой такую задачу, то какой бы напряженной жизнью он ни жил, он находит возможность 15 минут сесть, попить чаю и съесть 3 столовых ложки каши условно. Да? Он помнит, такой пациент, что через 3 часа ему надо что-то перекусить, и он помнит, что есть вещи недопустимые да, и вещи приемлемые, например, ну вот я не сторонник фастфуда совсем никак, я не считаю это правильным питанием. Если человеку просто эта пища нравится и там раз в два-три месяца он позволяет себе что-то из этих э, продуктов, да, одна ситуация. Если он делает это каждый день, добром это точно не закончится. Очень мне не нравятся разнообразные газированные напитки, содержащие разнообразные химические компоненты. Натуральных напитков таких уже практически нет, во всяком случае, мне они неизвестны. Все они содержат большое количество сахара, все они содержат химические компоненты, которые активно влияют на или еще и газированные, поэтому вот тоже неприемлемая вещь совершенно. На мой взгляд, как гастроэнтеролога, исключив из своего рациона какие-то вот такие наиболее но ну, одиозные, да, напитки, продукты составляющие, помня о том, что называлось в советские времена соблюдением режима труда и отдыха, ну разумность некая просто вот ритм питания, скажем там, я чувствую, что я устал, я все-таки чуть-чуть отдохнул. Все это составляет залог того, что ваш пищеварительный тракт, так же как весь ваш организм, будет функционировать более комфортно, безусловно, и реже будут возникать какие-то болевые ощущения. Есть, опять же, у меня, как у врача, свои рекомендации для пациентов которым приходится много нервничать. Я, например, прошу своих пациентов не нервничать натощак. То есть, если планируется какое-то совещание, или там, ты понимаешь, что с руководителем будет какой-то непростой разговор, достаточно съесть ну, бутерброд, да, запить это чаем, нейтрализовать большое количество кислоты, и таким образом создать некий комфорт слизистой желудка, потому что человек начинает нервничать, сосуды, в том числе и в желудке, суживаются, ишемия наступает, это дополнительные факторы. Уберем кислоту, не будет такого как бы дискомфортного ощущения, поэтому не нервничайте натощак, питайтесь чаще. Спасибо большое за то, что досмотрели это видео до конца, и очень хочется сделать вам подарок. Нажмите на ссылку под этим видео, чтобы получить памятку о том, как защитить свой желудок от гастрита. Приходите к гастроэнтерологам в Альфа-центр здоровья. Здесь точно знают, как диагностировать гастрит, и абсолютно четко ориентируются в том, нужно лечить ваше заболевание конкретно, или дадут рекомендации о том, как снять симптомы и избежать развития проблемы.